Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу скрипт на автоматические убийства для режима CAT. Для этого нам как всегда потребуется чит, ссылочка на него будет в описании. Переходим по этой ссылочке, скачиваем чит, после этого открываем. И затем, чтобы активировать наш скрипт из описания, нажимаем кнопочку inject. Все нажали. Ждем, пока мы заинжектимся. Все, отлично, инжект прошел. Сайт закрывайте, потому что он вам не нужен будет. Все, отлично, все работает, у нас не вылетело. А дальше вот эту надпись стираем. И вставляем сюда скрипт записания. И нажимаем Exclude. Так, вот он появился. Отлично. Его можно свернуть на кнопочку «У» английскую. Как видите, это работает. Так, теперь а, берем, значит, ножик в руки. И включаем функцию kill all. Как видите, функция работает. Конечно, он не так быстро убивает, а, как вы нажимали сами, но как видите, в принципе, функция рабочая. Довольно прикольно. Даже я сейчас мертвый и до сих пор тпхаюсь к игроку. Давайте, в принципе, сейчас я сам буду нажимать на кнопочку убийства. Это, естественно, будет быстрее происходить. В принципе, можете э, включить автокликер. Я думаю, с ним намного быстрее будет. Но без него, естественно, работает не очень быстро. Хотя, в принципе, вот сейчас довольно нормально убивает. Но вот с этим почему-то плохо.